Плачет зимой, труба, значит у вас кирпичная получается, да? Да, вот, вот это мы сами доделали. Здесь копоть когда появилась? Не это думаю, же возле деревянной доски. Миша, а ты туда зайди, вот она, копит то А что заходить? То есть это, скорее всего... Это я ее отмыла. Ага. А так она была вообще у меня бань по -черному. Ага. Бань по черному Понятно. Вот где у меня была проблема. Ага. Ага. Вот это мы сами наставляли. То есть он сделал нам до этого. Мы стали стенки делать, бабай. А как это, Как вверх-то? Надо же закрывать, надо же парилку. Ну, вроде я думаю, ну парилка же все это надо делать. Но вот это. Это мы уже. Говорит сами... о том, что перегрев идет. Или, или, или куда-то села, да. Или Мне кажется, она все-таки у меня баню подсела. Вот она где? Вот она сломана. Вот, сломанная. Она, бедняжка, вот да. она, видишь? Угу. И она у меня вся провалилась туда. Ну вот я ее последний раз сломала нож, но я ее слепила. А это все было черным. Вообще черный было все. Это я на паску отмылась. Понятно. А так вот она. Болтается, болтается, болтается. И вот ты понимаешь, чего? Я, я стала замечать. Вот смотри, лежит. А Целый кирпич. Там изнутри почти все развалилось. Нет, просто я тебе говорю. И смотри, она лопается вот Конечно. там, где... А почему? Конечно, потому что там внутри почти... Уже этот не кирпич, уже там одна ну, Он понятно. уже там разрушился. О, ну там ничего нет. Снимай. Там вот только вот тот верх мы, который сделали. Ух. Там клепочку я просто так положу. Да, понятно. Мне вот эту же занять. Железку тут. Угу. Очистили давно? Не чистила. Вообще ее. Не, Нет, там с той стороны чистила, а это как-то я про эту забываю. Половину прочистки забита. Ну, она поэтому и дымит, мне кажется. Вот я сегодня гляжу. Вроде уж я все замазала. А чуть-чуть думаю, ну подсушите ее, хоть сыростью уже пахнет. И это, В общем, а... могу сказать так. Печка это, конечно, банная. Да. Сделана она быстренько. Мощности у нее на эту баню даже не хватает. И поэтому она вся у вас полопалась. То есть для этого нужна была другая печка. Покрупнее. Вот такая ситуация. И вот эти вот расхождения, это из-за того, что вы печку перетапливаете. Поскольку топите? Часто точно, больше часа. Больше часа? Да. И один раз в день. И нет, а если в морозном, то и два топлю утром чуть-чуть и вечером. Да, ну значит да. сложно, неудачно. Потому что час печка должна. Понятно. Он само, это самоучка, ну, а. он делал, вот мне он делал, сережки делал, а. и Вале там камин он делал. Ну, вот у Вали уже сколько лет, уже, наверное, больше десяти. У нее вообще не трещинки, а у меня вот. Ну вот здесь выдавливает, это сразу видно, что здесь идет сильный перегрев локальный. Вот. И потом вот это дерево к печи не должно примыкать, это чревато такая ситуация в общем печка получается нуждается в капитальном ремонте скорее всего можно укреплять дверку да немного покачивается одним днем здесь не обойдемся нет ну конечно я понимаю